Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором развиваем инвесторское мышление. Я делюсь своими принципами инвестирования, особенно в это непростое время, думаю, что это может быть полезно и вам. Тема сегодняшнего видео – это на что лично я обращаю внимание при выборе акции, что для меня является ключевым и почему. То есть выделил некие 10 пунктов, что для меня является важным, определяющим, ну и постараюсь пояснить, почему именно эти параметры и о чем они непосредственно говорят и какие могут быть некие истории, когда, казалось бы, эти показатели являются привлекательными, но компания не интересна к покупке. Наоборот, они могут сигнализировать о том, что компания фундаментально, допустим, очень интересна очень классная, но при этом не стоит смотреть на этот показатель, потому что он непосредственно изменился. Первым показателем, который является, это цена-прибыль. То есть это показатели, есть рыночная цена компании, рыночная цена компании делится на размер чистой прибыли компании. По сути, этот показатель, который, когда мы получаем его, он показывает, сколько лет будут окупаться наши инвестиции. Если цена компании условно 100 миллиардов а чистая прибыль составляет 20 миллиардов, то, соответственно, мы 100 делим на 20, получаем 5. То есть 5 лет у нас будут окупаться инвестиции. Если мы предположим, что компания будет всю чистую прибыль, которая у нее есть, направлять акционерам, то инвестиции окупятся за 5 лет. Иногда эти показатели могут плыть. Особенно эти показатели являются, ну, то есть они являются очень высокими очень большими для компании роста, потому что, как правило, в компании роста чистой прибыли, очень мало или ее практически нет, поэтому вы иногда его можете увидеть показатель P/E, он называется фундаментальный, он, его нет, делить не на что, потому что прибыли нет, или вообще может быть убыток, да, этот показатель может тогда быть отрицательный. У компании роста действительно это и может быть. Примером тому может являться Facebook, да, то есть Facebook, когда размещался, у него этот показатель, компанию оценили в 100 миллиардов долларов, показатель P&E составил 100, Facebook, потому что перед IPO за год до этого заработал 1 миллиард долларов чистой прибыли. И поэтому получается, что Баффет бы не купил, да? то есть Баффет бы посчитал, что компания с фундаментальной точки зрения дорогая и при чистой прибыли в 1 миллиард долларов оценить в 100 миллиардов долларов, да, ну это что-то какой-то моветон, да, и получается, что сторонники фундаментального анализа сказали бы, что нет, ее покупать не стоит. Но если эта компания роста, и мы понимаем бизнес-модель Facebook и условно мы прекрасно понимаем, и Facebook сам понимает, как он может увеличить этот показатель с 1 миллиарда до десяти миллиардов долларов, то в этом случае оценка в 100 миллиардов долларов, она не такая высокая, да, то есть в этом случае инвестиция окупится за 10 лет. А если Facebook при его темпах роста начнет зарабатывать 20 миллиардов долларов, то этот показатель составит уже 5. А если там заработает 50 миллиардов, то за два года могут окупиться инвестиции. Но Первое, вот, на что стоит обратить внимание, особенно если вы инвестируете в компании стоимости, если вы являетесь более консервативным инвестором, потому что компании стоимости это уже не компания роста, это компании, которые уже заняли определенную долю рынка, у них стабильная выручка, стабильный размер чистой прибыли. В этом случае вы можете сравнивать стоимостные компании, дивидендных, аристократов по этому показателю. То есть сколько у вас будут окупаться инвестиций.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 Получайте по ссылке под данным видео, проходите, забирайте абсолютно бесплатно. Надеюсь, он вам будет полезным и нужным. А второй показатель, который для меня является важным, это цена компании, деленная на балансовую стоимость. Что это значит? Есть цена рыночная цена компании. Да? Что такое балансовая стоимость? Это, по сути, стоимость чистых активов компании. Если у компании взять все активы, какие есть, вычесть все обязательства, какие есть, да, то мы получим балансовую стоимость компании то есть, какова стоимость чистых активов. Бафет называется этот коэффициент, который позволяет найти так называемые сигарные окурки, то есть Баффет во времена своей молодости, когда он писал первое еще обращение к акционерам Berkshire Hedway, он очень много говорил про этот коэффициент, потому что он говорил «я люблю покупать такие компании». Потому что иногда бывает из-за неэффективного менеджмента, из-за ошибок, которые совершает компания, бывает такое, что количество активов, которые владеет компания, ну реально вот чистая стоимость, остаточная стоимость, которыми владеет компания, может быть больше чем ее текущая рыночная цена. Ну, потому что и все продают эту компанию, и она прям обрушивается. Пример может служить, э, не до что далеко ходить, э, история с э, Royal Caribbean, например, или вообще со всеми круизными компаниями в э, период пандемии. Что фактически произошло? Бизнес компании остановился, круизы не идут, нужно возвращать ранее принятые деньги, многие лайнеры, соответственно, строились на кредитные деньги, но у компаний целые, там, там порядка более 50 высококлассных, Лайнеров для круизов, которые есть, да, лакшери обслуживание, персонал, и эти лайнеры они просто стоят на причале. И там никуда они не выходят, стоимость обслуживания, зарплату персонала нужно платить, рейды нужно оплачивать. И в этом случае получается, что стоимость, балансовая стоимость компании, то той же самой Royal Caribbean, опустилась в период пандемии из-за паники. Да? Все начали продавать эту компанию, и ее текущая рыночная цела была меньше стоимости всех чистых активов. То есть, если взять все эти лайнеры, полностью распродать, погасить все обязательства, которые имеет компания, то в этом случае у человека на 1 доллар вложения средств в акцию компании. Приходится 1,3 доллара стоимости чистых активов. То есть, если этот показатель ниже единицы, это очень крутой показатель. Потому что у компании чистых активов больше, чем ее текущая рыночная цена. Особенно в период кризиса. Баффет очень любил покупать такие компании. Почему называют сигарными окурками? Потому что это сигарный окурок. Он достается вам абсолютно бесплатно. Но при этом в нем есть там, 3, 4, 10 тяжек да, и высококлассного табака. Поэтому старайтесь вот смотреть и искать такие компании. Почему сейчас об этом говорю? Да, потому что в периоды экономических кризисов, экономических спадов очень много эмоциональных продаж. И в скринере прям можно отдельно задавать этот параметр. Кстати, ребята, если хотите узнать, каким образом это работает, если хотите инструкцию, напишите комментарий под данным видео. Я покажу, по крайней мере, как западной компании можно находить по такому коэффициенту. Возможно, вам это будет полезно. Соберем там более 500 комментариев. Обязательно такое видео запишу. Двигаемся дальше. Третий показатель, который для меня является важным, это показатель дивидендной доходности, то есть каков размер дивидендной доходности, количество денег, которое было получено за последние 12 месяцев к текущей рыночной цене компании. То есть я смотрю, какие дивидендная, дивидендная доходность на вложенный капитал у меня будет. И здесь понятно, что целевым показателем является как минимум Размер инфляции. Идеально это, чтобы размер дивидендных выплат, дивидендная доходность в два раза превышала инфляцию. Это тоже является одним из важных показателей. То есть, сколько я, как акционер, буду получать дивидендов. И отсюда вытекает следующий показатель. Это, соответственно, какой размер в процентном соотношении от чистой прибыли направляется на выплату дивидендов. У компании может быть привлекательная дивидендная доходность, например, там, 6-7 процентов, если говорить по американским компаниям, но ну, у нее размер дивидендных выплат там 91 процент, то есть я понимаю, что, ну будущего увеличения не ждать, то есть это хорошая дивидендная доходность, но увеличения можно не ждать. Можно наблюдать другую историю, да, когда дивиденды могут составлять там 3 процента, условно на уровень инфляции, но коэффициент дивидендных выплат составляет там 20 процентов. И то есть мы понимаем, что если компания регулярно увеличивает дивиденды, в будущем они будут увеличиваться. Если компания доведет размер дивидендов, выплат до 60 процентов то у меня размер дивидендов может в три раза увеличиваться и да сейчас я буду получать только три процента но в будущем там, через 10 лет размер дивидендных выплат может в три раза вырасти а от этого цена компании тоже кстати вырастет если будет увеличиваться коэффициент дивидендных выплат тоже показатель достаточно важный и здесь же в симбиозе до да, показатель который является важным вообще увеличивают они этот коэффициент дивидендных выплат сколько лет подряд увеличивается выплаты дивидендов это является важным показателем также немало Важным показателем является уровень долга, это показывает стабильность компании, потому что если компания сильно закредитована, я стараюсь ее не использовать, потому что я, наверное, там уже неоднократно заявлял на канале и у нас в клубе, что кредит лично я считаю это... Оружие массового поражения, да, в современной экономике именно леверидж, именно злоупотребление кредитом, как правило, приводит к существенным проблемам у компании, когда меняются и собственники, и акционеры, или в компании вообще превращаются в банкрот. Следующим показателем является маржинальность бизнеса. То есть есть такое понятие net margin, net margin и gross margin. То есть net margin показывает, сколько в процентах компании с каждых заработанных 100 рублей, 100 долларов, зарабатывать чистой прибыли, то есть если у компании нет маржин составляет, допустим, 6%, то в этом случае с каждых 100 долларов Компания 6 долларов зарабатывает чистой прибыль. Если показатель net margin составляет 23, то с каждых 100 долларов выручки 23 доллара это чистая прибыль. Но этот показатель является важным, он показывает маржинальность. Да? То есть, если я покупаю какой-то бизнес, бизнес какой маржинальности непосредственно покупаю. И здесь, соответственно, есть компании трех эпох, назовем их так. Да? То есть, есть компании сельскохозяйственные, где net margin достаточно низкий. То есть, сельскохозяйственные производители как таковые в большинстве своем они работают на низкой маржинальности, очень низкой маржинальности. Второе, это компании, большинство компаний да, в мире, это компании индустриальной эпохи, и здесь нет маржин может составлять там, от 0 до 15-20%. И... Компании постиндустриальной эпохи, компании, которые, бизнес которых как правило строится исключительно на людях, где это как правило или технологичные компании, или наукоемкие компании, компании новой экономики, ну та же самая фарм-индустрия, да, то есть в принципе научных лабораторий может быть не так много и в основном это работа научных сотрудников, которые разрабатывают патенты, но при этом Компании постиндустриальной эпохи это те компании, которые, в отличие от компании индустриальной эпохи, создают уникальный продукт. То есть у них нет конкуренции, потому что продукт уникальный. То есть если компания создала какое-то уникальное лекарство там, от смертельного заболевания, и запатентовала его, его уже никто там в ближайшие 5-10 лет создавать не может, они получают конкурентное преимущество. Если они создали такого рода лекарства, они говорят одна инъекция стоит миллион, хочешь покупай, не хочешь не покупай. К этой же истории относится, допустим, тот же самый Apple, да, который говорит, да, ребят, мы прекрасно понимаем, что iPhone себестоимость, мы, вы сами это видите, да, по нашим показателям, его там обходится 100-120 долларов, а продаем за 1000-1200, но да, мы продаем. То есть это наше правило, потому что здесь свое железо, здесь свое программное обеспечение, здесь дружественная юзабилити, здесь экосистема Apple, здесь, соответственно, iTunes, App Store, все-все-все-все-все. И поэтому это стоит дорого. Не хотите, не берите. Но при этом из-за того, что продукт уникальный по дизайну, да по технической какой-то начинке, это люди, в принципе, покупают. И это компания постиндустриальной эпохи, и, как правило, именно из-за этого у них маржинальность очень высокая. В индустрии это показатель составляет, там, от 30 до 80. То есть отдельная компания фарминдустрии имеют нет маржин 80. При этом, если мы смотрим, что значит 80? это 100 долларов выручки, 80 чистая прибыль. 80. Ну, тоже мы вот в клубе разбирали, в то время, когда, допустим, особенно это было в период ковида, да, мы смотрели, разбирали компании, то есть у компании фарм индустрии там 60, 70, 80 net margin, энергетические компании BP, Chevron, там, Royal Deutsche Shell, 4, 6, 8, да, то есть они очень зависят от конъюнктуры нефти. Вырастет нефть высоко, циклическая компания, нет-маржин увеличится, упадет нефть там, до 20, соответственно, нет-маржин вообще 0 равен, да, и вопрос стабильности. И поэтому тоже вот маржинальность, которой работает компания, достаточно важна. Тоже немаловажным фактором является темпы роста выручки. Что с ними происходит? Они растут, они стагнируют, они уменьшаются, да, то есть теряет компания долю бизнеса, тоже важно, да когда мы смотрим, очень важна стабильность выручки и желательно ее рост, потому что за выручкой тянется и чистые прибыли, дивиденды и прирост моего акционерного капитала. Темп роста дивидендных выплат, тоже об этом говорили, и последнее, это что делает компания? Насколько она злоупотребляет размытием доли акционерного капитала? Что это значит? Это значит, что компания периодически занимается доп. Эмиссией. Часто это встречается на российском рынке, да, есть компании, особенно крупные компании, компании с государственным участием, они размывают долю акционерного владения, то есть возникают какие-то проблемы, там, я не знаю, у банка одного, достаточно известного с участием возникают проблемы, начинает трещать баланс. Государство, дайте денег. Мы делаем доп.эмиссию, да, то есть они дополнительно выпускают акции, да, вопросов нет, они дают мне преимущественное право покупки, если я являюсь акционером, они говорят «Ребят, мы делаем доп.эмиссию, если хотите, чтобы ваша доля сохранилась в прежнем объеме, вы имеете право купить вот такое-то вот количество акций, чтобы доля сохранилась с учетом доп.эмиссии. Раз делают, два делают, три делают. а у меня, ну, условно, нет денег или я не хочу больше в эту компанию, то есть происходит размытие моей доли. Одно дело, когда я там условно владел 1% капитала, да, определенное количество акций, они увеличивают капитал в два раза, и мне нужно купить еще один процент, а у меня такой доли нет. Понятно, у государства есть, да, ее доля увеличится, а у меня нету, И моя доля размоется, то есть моя доля, она будет уже там гораздо меньше, да, то есть она будет там, в два раза сократиться. Раз сделали, два сделали, три сделали, да, и увеличили долю владения. И если даже чистая прибыль будет оставаться той же самой Количество, размер чистой прибыли, которое будет приходиться лично мне, как акционеру, в этом случае уменьшается. Понятно, да, что это происходит размытие доли акционера и это плохо. Я стараюсь у таких компаний держаться подальше. Наоборот, компании, которые увеличивают долю акционерного владения, а, как правило, это происходит за счет байбеков, э, когда компания за счет собственных средств покупает акции с рынка и гасит эти акции, да, то есть они уходят с рынка, и, и таким образом происходит обратная история, в отличие от размытия. То есть доля моего владения увеличивается, при этом я к этому вообще никаких усилий не приложил. Компания за счет своей чистой прибыли выкупила акции с рынка и их погасила. Это, в принципе, тоже является неплохо, если этим не злоупотреблять, то есть э, Потому что есть история с байбеками, которая получила большое распространение в Соединенных Штатах Америки, когда компании вместо направления средств от чистой прибыли на выплаты дивидендов начинают делать байбек и злоупотреблять этим. Да? Потому что очень много компаний, я не хочу сейчас называть конкретные имена, а таким образом приводят к разгону капитализации компании. Да? То есть капитализация растет, растет, растет, растет. И порой это может быть необъективной причина, потому что иногда Компании это делают не за счет собственной чистой прибыли, а за счет кредитных средств. Да? Но кредит – это оружие массового поражения и 22 века, и все, что из этого вытекает. Если это за счет собственных средств, если это не кредитные деньги, если не нарушается инвестиционная программа компании, с выручкой у компании все хорошо, это тоже является хорошим показателем. Поэтому, если вы увидите где-то в новостях о том, что компания делает buyback,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 Играть на коротке, что-то шортить, зарабатывать на падении. Возможно, Дмитрий может поделиться своим мнением. Напишите обязательно в комментариях под данным видео. Мы соберем вопросы и запишем такого рода интервью. Ну, в принципе, друзья, на этом все. Я поделился основными критериями, которые я для себя определил для выбора ценных бумаг. Если вы еще какие-то дополнительные критерии смотрите, пожалуйста, укажите в комментариях. Если понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.